Закон самопознания, а также раскрывающий его, более разворачивающий его в аспекте понимания закон причины и эффекта, также нашел свое отражение и в литературе, которую вы читали. Но не в самой литературе, а именно восприятии. Мы не напрасно с вами на прошлом занятии говорили о том, что мы всю эту весь этот поток информации, который мы получаем из литературных и вообще печатных источников, я подчеркиваю, именно печатных, а не кино, не фото, там, не, не прочее, да? и об этом мы в свое время тоже будем говорить, которые мы получаем из этих буквенных источников, вот эти четыре категории, мы разносим их не настаивая на том, что какая-то определенная книга будет принадлежать какой-то определенной категории. Те литературы, которые я разнесла как бы по второму, третьему и четвертому фактору, это было так, чисто, чисто статистика, да, которая, как мы уже с вами выяснили, есть продажная девка. Вы можете эту статистику и даже должны эту статистику составлять себе сами, что очень важно. Но уже сейчас вы заметили, и, безусловно, это нашло отражение в ваших, в ваших мнениях, которые вы высказывали на форуме, о том, что та или иная литература из предложенных вам срабатывала не как, например, предложенная категория, а несколько иначе. Например, тот же Агриппа. Возьмем того же Агриппа. То есть он сработал не как, например, каменнообразной формы по четвертой категории, а третьей категории, да, или даже вообще для некоторых второй. И наоборот, Гравда Габалис, который, в общем-то, можно считать билитристикой XIX века, вдруг бухнулся на, на, вниз астрала так, что его просто вот оттуда и совсем не поднять. Да? Вот от чего это зависит? Ведь это индивидуальное восприятие, обязательно индивидуальное. Оно влияет на магические компоненты сознания еще как влияет. Это те самые эффекты сознания, которые невозможно не, нельзя игнорировать. Потому что, во-первых, это они индивидуальны, а во-вторых, детище Гутенберга это тут пока тот самый источник, из которого мы получаем знания в большей степени, а значит, он на магическое ядро влияет на его развитие влияет. Надо знать, какая литература влияет в большей степени или в какой меньше, как определять литературу как главную или не главную. Вот что надо читать, а-ля Граф де Габалис или а-ля Блаватская с Агриппой? А может, надо углубиться в Лукьяненко и вот только в Лукьяненке и сидеть, и просто видеть, как твое магическое ядро от Лукьяненки пухнет, просто вот пухнет на глазах. Вот как это понять? Это же очень индивидуально, и эту индивидуальность по себе надо знать. И вот закон самопознания и как следствие, закон причины и эффекта нам как раз об этом рассказывает. Вот эта литература дает такой эффект, вот эта литература дает такой эффект, вот эта литература дает такой эффект. И несмотря на то, что мы ее по категориям разнесли, тем не менее, я понимаю, что для меня в магическом смысле больше влияет литература, например, второй категории. А в четвертом не влияет вообще, то есть она, наоборот, меня заставляет сжиматься и на сегодняшний момент, вот на сегодняшней стадии моего развития, мы же всегда по стадиям, как куколки, <свят> развиваемся. А вот эта вот литература, да, она вот как раз, наоборот, мне дает, а это ничего не дает. Она у меня пустая, пустая трата времени моему магическому ядру от этого дела. Ну не жарко, ни холодно, она вообще не чешется от этой литературы. То есть эта информация для него пустая, она не в резонанс. Это надо знать, это обязательно надо. Но еще больше, коллеги, надо знать и причину, то есть мы говорим об эффекте на самом деле. Вот, это вот, вот эта литература дает такой эффект. А почему она дает такой эффект? Вот Это очень важный момент. Игнорировать его нельзя. Можно сказать, это моя природа, закинуть ногу на ногу и, и довольным таким ответом сидеть. Да? Но это такой же глупый ответ, как иногда слышишь от неких людей из касты, например, экстрасенсов, которые там что-то рассказывают об окружающем мире, когда спрашиваешь, почему обосной, они говорят, я так чувствую, вот и все, вот и умойтесь, господин собеседник. Да? Ну, чувствуешь так, а почему ты так чувствуешь? Ну, мы же не колдовством простым занимаемся, это колдун может так ответить и в принципе, ну что с колдуна взять? Но ну, мы-то с вами поставили вектор магии, а это значит, что мы так себе отвечать не можем должны знать, почему, почему литература третьего порядка действует таким образом, а литература четвертого таким. Почему дозированность первой и второй в сочетании с четвертым дает вот такой эффект. Да, например, если ты три книжки читаешь, у тебя Лукьяненко в туалете, там, не знаю, там а Агриппа рядом с, на прикроватной тумбочке, а там Блаватская машина в, <с> в аудиоварианте варианте. И вот когда ты их правильно дозируешь, эффект становится как-то вот неизмеримо лучше. Почему это надо знать, не только что вот в такой компоновке это зелье надо сварить информационно, а еще знать почему, почему оно тебе подойдет, а твоей жене нет. Почему ей надо отдельное зелье варить, почему ей твой рецепт не подходит? И так далее. И вот закон причины и эффекта помогает нам докопаться и до этого вопроса. Видать же есть какая-то матрица внутренняя, основанная на тех самых константах, которые заставляют вас воспринимать одну литературу для собственного развития и не воспринимать другую, и настаивают на том, что, например, чтобы они были какой-то специальной пропорцией, их в компоновке давалось для сознания. И вот эти константы как раз через эти эффекты можно в большей степени приблизиться к пониманию своих собственных константов. Значит, они вот так упакованы в сознании. Чтобы это увидеть, надо задать ряд вопросов относительно литературы, которую ты в этот момент поглощаешь и эффекты которые рассматриваешь, прилагаешь к своему собственному сознанию.